подписка как раз в роли попал ебой представлы тоже нужны э, БС я не знаю вот он посмотрим возможно они круче станут я не знаю даже. Они вроде бы экономные там еще с монетами да термоман 7 ну я тут особо хочу выиграть, но а не прокачиваться. Не прокачиваться. Макс что ты в делаешь? Не знаю, не знаю, О, шестой. Призвать в ново. я тернул Поздравляю, Макс. Ну не нужно призы, рот Сбор газа, окей. Построить электробашню. Погнала электро башню построить, разрушить вражескую постройку, призвать летчика, летчика, но нет летчика. Электробашня. башня, что? Даже не понимаю, как она называется. А, это Ну что, выбираем, макс свезкого отряда будешь. Оса, мечник, отчельник. и рысь А ч ⁇ Невозможно. Железник? Ч ⁇ ты? И я пришел из будущего. Я вернулась блин, достала мне это все. Ну, честно вот такое было когда я тебя тебе достал а? а как ты делаешь два уданного данный удар подожди я, я по пранку ранку я так сделал так делал та да отстань извращенец вот вот так я это тихо да не так блин нормально блин стал отойди блин джи диджи, блин нормально Понял! Вот такое я хотел сделать удар. Вот я еще что-то хотел. Вот такой хотел. Да блин. Во-во-во! Пошло-пошло по делу. Так, сейчас буду ударять по больному. Ай! Ну че, ну дай-дай-дай-дай! Понял! Служил. Непонятным образом. Так, я думаю, что нужно сейчас отступить. Да блин! Как это делать? И как школьник обратно внусь. На! Да я хотите сделать скучу На, блин, на, блин, на, блин, на, блин, задрал! Это я хотите? На, блин, на, блин! На, ну что, нравится? Я из прошлого, а? вспомнил Тоже попал руку. курю Ч ⁇ мне кстати? как это компьютерская игра. Копирует, но задрал! На! Больно? На! все избить тебя нужно. Моя тактика рабочая. Старая добрая тактика. Три года назад. Избивание. На. Ой. Содрал. Сейчас. Как тут G. А ч ногами все личные? Ногами бьет. Ай, больно. Вот, нашел третью мачку. все а теперь руками будут. та да Пранк, пранк. На. Конец. Тяжеловато вот играть. Так, ну что, давай я уже, блин, новый ранг. Хочу победить всех сразу. по Снова невозможно. Сколько битвы 24000 24 тысячи. Учес затроллил Мы снова с тобой встретились. В той игре я победил, да? Непонятно образом. идея Там будет снова копия этих ты чё, блин? ладно ты ч ⁇ бля? Ладно, надеюсь, нет. Все, что мы создали. Например, если он сейчас не сномается, все. Если она кушает, она будет весь раз. Вот там ты заработал, ты блин. Понимаешь? А, а дом. Да. Что, где не хватает? Если ты будешь выдавать одну, то ты не будешь.. Ты, ты а нужно поработать, мамо? Ну, я не буду, я буду открываться, я смогу попасть в район. Но мне не дает такой шанс, поэтому лучше поработать. У меня такой, мамо. Откройте, да, это да? прикольно. Так, ну что, по-другому? там день хорошо, как там, с падением, с что происходит, по-другому, с тобой. Так, ну что, сюда, надо было? Что? Да. Так, стоп а происходит? Не есть, не. Кстати, правило, то, что происходит вниз? Кстати, новая правила с тобой становится сильнее. Ну потому что... Вы не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 вот блин ну хоть бы я понял Можно на стереодиклеон можно уехать я понял а ты мне ну вы минус один Минус второй а где третий он упал. А где он Чебак, нет нет смотрите что и боюсь а что ушел так но ну, типа не ну да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да он почему Мне не дай звонить, ты подлетает, но ну, не сразу. Ну, вы, вы там садитесь, чтобы раз, вылез. Да, ну, я крепкий, хочу тебе сказать. Так, да, мы их да, на боя? Ф -ф -ф -ф, по боя. Так, ты крепкий говоришь, а на сколько? Я не вижу, что Сильная, сожалеешься. Синяя боях, блин. Так да, что ты не садишься. слышишь, бля, А это понял, ну что там у нас по карте? Слушай, тут у нас э, странно, как-то казалось, что красный захватывает. Я брал пару отрядов, и они сказали. А, кстати, хотели пойти? Ха, да, сейчас. А что там слабая. как-то быстро. Вот так. А тут можно так в общем-то, ладно, зеленые, как то, конец, сидят -то. они съедят нас, они меня любят нам. Что делать, нас окружили? Нужно прорываться зеленые, уже поздно. Вот что. Почему не такие? Завтра направляют ряд, мы ведь видели. Так почему ничего не дели, потому что слишком мало у нас? Я там вызываю новой. Хочется бой. сейчас. Давай, блин. Кстати, шанс происходит. Вот, кстати, почему... Эм... М -м, сейчас сделаем, я тебе делаю. А вот, кстати, почему черные просто мы их напали, напали на них, они такие, ничего происходит. Вот поэтому, кстати, хочу тут взять такое, чтобы потом не искать случайно. почему а вот так? -то. Все испортили. Ну ладно, найду. Очень-то ясно. Хотя это черно-пандера, они говорят, что я понял, что это черный Эвертон со своим другом. Это как то что на линии. Черный пандера, я понял. Ну, война, я не понимаю. Кто зовут мне? Почему они водят? Почему? Разговаривайте там, подожди, так быстро. А квест там Хочешь, что? Вот черт, да. Так. В общем там а потом уже она железная Подожди, А мне такой вопросик. Охаха. Не осталось ни у просто один уровень, два, и три, а ты четыре сразу. Я хочу покатать еще карту не сугла потом я понял, понял. Так, ну все, пойдем в Вот ты прям входишь в карту, не, я смотрю карту, смотрю, что оранж вообще есть, все в центр А я бы, мы, блин, в кубе загнали А тут карта должна быть три генерала, и тут еще генерал должен быть король, сам, вроде бы Не почему ты только один, -то другой, когда другой придет, когда сражаешься Блин, это на серии серии серии Так, ладно, я сразу сражаться буду с, с ними Так, один, четыре, пацаны. один, два, три, четыре, погнали Минус один, К. А, ты что ты мне нау меч? Как? Да, да, да религия, чеботиня Король, чё, ты быстро? Да, король, он у нас берет, я же говорю, сражайте со мной, чё, ну давай, давай Соря За мной, что уже пора. Давай, давай, давай, давай, давай, уже давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Почему кого-то, блин, у кого-то, кто-то силипает, а сейчас гитару не имеет? Ну ладно. Так, ну, хорошо, в там то у нас уже двое.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 Субтитры сделал DimaTorzok вместе играем? Может быть даже не замечаю, как время летит. Ладно, уже Мне нужно только сбор минералку заполнить эту всем. Остальное не важно. Наверное, пойдет, да ладно уже. Давай Давайте на базу. Вдруг я как-то не захочу, мне в принципе атакуйте. Вот, вот так убийте, все. Я один остался, бро. Я один. Ну ладно. Не, ну что делать, в принципе, вы там строитесь, атакуйте, собирайте ресурсы. ладно. Я-то как выскочил, блин, это все. Бегом! Бегом, пехота! Классно! Так, ну, сказать, наверное, скорее всего, сбор минерал Он такой, куда пошел? На я такой, там, нам всё. Вон. Атакуй на всех. Я сижу следу... за ним класс. Давай, пробай, шахтёр, вперед! Никогда не сдавайтесь. Это фишка, макс Риском, Никогда не сдавайтесь. Квест выполняет, чем просто играем. Вот так Так, ну ладно, мы проиграли. Так, убивай меня базами, мне только... А, меня должен собирать. Ну что, красиво, кстати, привижка вот... Нет, привижка не по хочу. Хочу записать ролик по Дантине. Как сделать так, чтобы выиграть орду? Фарбол берите, друзья. Берите фарбол, берите огнеметчиком. как его зовут. Я вот не знаю, нужно посмотреть еще. Что, брак берет 5 гнола, потом берет уровня... А, также сову берет, кстати, да. Саву тоже берите. Также сил берет, чтобы быстро закончить по-быстрому школу идти последний выходной день. Миньон. Также он берет миньона. Кстати, берите миньонов, когда будете играть, чтобы было количество вас больше, чтобы враки отвлекались. Ну, или ну, и легально, чтобы он проиграл, вы стали неудачником. Берите миньонов. Садо брать миньончиком. Потом вам покажу, что... Ладно, пособираю квест. Так, я все выполнил, что прямо уже отдохнуть. Или пора еще квест выполнять. 20 минут ролик учу прокалывайтесь ладно и сорянчик но 20 минут ролик никуда от нас не о, о, май гад неужели 910 900, 9000 давай разрушите вражескую постройку блин я ничего не разрушил длинный ролик следующий ролик Так, всем удачи пока ты фак ю блин фак юн хейтер блин Жизни. просто царапина да да царапина что за фигня Аж о похоже тебя сильно повели твое снаряжение без полезно в этом турнире пора покупать что-нибудь дальше магазин вы читал вот. давай пойдем. Вот так что делать я не знаю, какого хрена они сильные. чертов блять такое награда. За, поб... За побытие, блин, да, больно же. Рысь мне достала, невозможно. Ты не все равно. Ты уверен, у... у этого боя сложно, невозможно. Это значит, что у тебя почти нет шансов сейчас. то да пойдем, кирпич. Ха ничтожество не уже расшил, ирошио по сам, я же разделу с тобой да ладно давай я готов кирпич давай-давай ну уж такой крутой да сейчас. я тренировался у мастера Снц, блин я тебе, ай, ты чё, блин, дерзкий? Давай, давай отдохнем. Чел, не надо. Кирпич. Ты с ума шел? Он ударил меня вот так по бырому и всё, и убежал. Да больно, чел. Не бей меня этими гантельями, твоему Твоима. Это больно. буду прыгать весело, кстати тут весело. Я удар тебя сделал, понял, Лен? Ай. У тебя костюм есть или как ты одетый? У меня костюм есть. Ай, я вдруг попрыгнул. Понял, Лен? Понял. Удар, удар кирпича, ой. На, как это работает? На, на, ой равлен че то кирпич моиюсь ты что ты не сможешь победить кирпича с таким снаряжением от от отправляйся в турниры и зарабатывай деньги на новые но доспехи ты сможешь Отшельник. отшельник знаете месячный это как наруто историям это все герои опасны именно. Сенгаун. Не весь. махая у и он был I'm not going to use my normal screen on anything! It's black! <laughs> <a ambiguous laughs> so not I am to you, we should ведь не дела стял за сопротивление. Он начал все. Сво ⁇ И нам не вот Вог не землю. Вог не землю. Вог не землю. And of the cap is No Advice. And of a little sends it off in the seat. На уровне, зверь лармингов apert яïм на 14 тысяч vertically Слушай, я crosses шар家 и завожу да, не застал. Все, вот здесь. Эй, мы салат. закрылись. аппай, ни рот. Все, низу, низу. Аппай, низу, низу. О, низу. О, низу, низу. О, низу. О, низу. О, низу. О, низу. О, низу. О, низу. О, низу. О, низу. О, низу. О, а, дальше мы идем. А, да, сион, сион, сион, сион, сион, сион, Herr, take it back, why don't you design yourself with Soul Killhnlich? You're all all that I do. Similarly, cups of dwarves <laughs> to utilize the tower a horse, I've got a problem with it you can run yourبل Pleaseáng would you love to use your true keep your beast It's <laughs> time to play with golden frequent Unexpectedly я побеждать. Я их выиграю. Тебе нравится игра? Так я же поставил оценку. Пожалуйста, напиши как на игру. Никогда если писал вам. О, сложный пишет нам. Давай сложно, блин, уже тысячу раз хочу. О, железник. А я уже вернусь в уровень, друзья. Я в этом ролике, в том, железником сражался. Я там проиграл вроде. Да? Говорил, что невозможно. Посмотрим сейчас как. Может быть со с возрастом. Получается играть в игры. Потому что тренировался. Вот честно, здраут Железник. Да! Да задрал скотину, блин, понюхай. Офигеть. Ну, чел, ну как ты делаешь это? Успокойся, выпей кофе. Твою магнитул. Скотину. Ну 1 Я какого-то черт не понимаю, как, как в это викрать, блин. На, блин. Ау, я не ждал такого. Подходим. Как там G нажимать? К нажимать Да блин Чувак Здоров. Да, блин. Я не хочу возвращаться в прошлое, хочу выиграть в прошлое А как это так? Ходи ко мне Я отступить хочу твою магнитову Здравствуйте, скотина Они учат, Скатин. здраво а, <смех> Это как комментов пишет мне такие. Как победить? Это как а, этот хейтер блин, хейтер, блин. Давай, третий раунд. Хейтер, эти выружились. Хейтерский железный. Он прочный. Как и бороть? Подходи ко мне, чувак. твой я же удар сделал. А как ты? Использую штуку G. О, что ты сделал, кстати. Непонятно, образа. То есть, если я буду бить. Да, да, Я знаю. Ах, а, кстати, я еще как-то много разбил. И если белая штучка доходит до конца, то ты получаешь такое нереально хорошее. тысяча ударов, помню, такое было. Знаю, как сейчас. Я хочу дойти к этому. Дай, дай удар сделать по Хрушам. Вот дошел Херкс. То есть если даду еще, то что она даст нам? То есть просто удары делаешь какие-то. Ай, больно, бро. Подходи, бы танцуй. Без этого не больше удара урона. Is nestled into the net. The 10 mm -hmm. yeah, is knocked out. Cold. So Также не в плане в этом. Подразделение с Как -то. На 40. Это два раза больше, чем я ожидал. То да у меня там будет вот 30, а так много. Король еще раз. Черпит все чемпионы. Чемпион надо пришли ко мне. Тем неужели ли показал доспех рейтинг сильнейший кстати, очень красиво тут происходит все берут первое место мая у тебя нет ни одного у тебя нет что такое? бля кой он мяу знаешь, он на клавиатуре играет на процентов я уверен в этом, как и я Чё не нажал? Друзья, я спешил, я не мог. нажал, бы что-то Новое и Нажать? Нет. Да, добавить <связь> о да, друзьях <связь> можно <быть, друзьях> <связь> Нет, <И чемпионат? связь> уж страдательно. других еще He's aiming for where the goalposts meet. The last starts net. За... Да я кого-то хоть завалю. Ага. Добавляем 20%. Я не знаю кого. Он чемпион, но я хочу его добавить. Принимаю заявку. Если не стройся, ладно. Даешь ты. что-то. я Когда я вижу, что происходит голове... двойки нажал? Боюсь тебя, боюсь! Может там мало ставить? Блин... He tries another low shot. Good save. That goal was one of a kind. Fantastic. He's sending high balls to his opponent. Goal! The ball is necessary. This definitely looks like a basketball game with the amount of goals. Oh. Goal! The ball is in the net. He's trying to score from the ground. Goal, goal, go! My sequence. да вау субгерой субгерой вау пауку там большую все здесь пока не кстати можно 30%, у меня 40% это преимущество мы выбираем этот долг вау был прям смайк такой чемпион какой Ой, какой... Можно его выкачивать, Каких можно И Такой медленный, такой умельный навык. А ты что, испугался? Не, ну ты большой мальчик. Супер, он не брол. Не брол. Да. Ауссом, Сам. Он Да. Ауссом, Сам. Он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 о, ну да, так можно тоже подходит, потому что я маленький. Видите, она тут на воротах. Если вы не знаете, как бороться, в этом случае, то используйте тактику ворота. таким Потом подходит, потом киртыкнул. не он не успел отключить. Так, что происходит? И всем привет меня за макс риск, хочу меч купить, потому что это фиганя, а не меч Лайк, подписка, также закрепим комментарий на нас остальных Привет, пацаны, привет, я хочу сон чтобы он меня удивил Ч, давай, давай, нападай, ну давай Давай, блин, я готов, блин, выиграть Так, вот ты счёт. давай, один есть, второй, в смысле, двоих хочешь? Давай сначала двоих, окей, потом вас тоже Два нам домом, давай Я прикрою вот чёрт, а ты чё тут, блин, нафкашишь? А где броню мне только купить нужно? Нужно потом пообщаться с ним. Ой. Минус. Так, ты остался последним вроде бы. А почему ты такой? Не, ну так честно. Матч реванш. Вроде бы вы меня уже достают. Ну, в общем-то, я, да, я такой сильный барбар, или? Прикинь, я сильно как-то у нас слишком слабо армия, слушай. Не, ну вроде вы мне колоните. В общем, отстаньте, я хожу. Эй, капитан, что, что, что. Э, слушай, я их победил. Молодец, так, слушайте. Слушай, смотри тут, что у нас происходит. Пока есть мир на время, тут у нас происходит война. А какая у нас должна быть война? Им цветом, белым или красным? Ну, как ты знаешь не заняли цвета факел может взять и у меня купить блин что ж так дорого выйти если кое-что будет то вот покупаем у меня скоро я понял Факи. сколько стоит по два рубля думаю там для воин у нас экономика хорошая, так что два сойдет. Ну ладно. Давайте... Так что, мне нужно рейли купить. Ну, я хотя тут... А коня хотел? Ну ладно, ладно. А Ой. А можно... Там... Да, да факел лучше. Ну, принципе, о. Так, все потратил, начну смотрим. С серединки поставлю сегодня, да, по пятерке. Блин, конечно, кареско. Ну, ладно, ладно, может там тоже такой сильный бойня как я. Да. Так слушайте, что там дальше у нас война должна быть как каким цветом война белым, а значит в мирное время да сдаюсь там атакуют красную напали на черных пантер М -м -м, Интересная новость. А что там такое? О чем дело? Как-то у нас у нас город даже не захвачен. И у нас страны есть вот эти вот, да, которые никто не захвачет. Ну, вроде бы они... Вот дальше я храб. на массовой штуке, а я лучше. Я то не друг взрам... Он не не друг взрам. Я убацнил сердце. Я убацнил сердце. Я убацнил сердце. Я убацнил сердце. Я убацнил сердце. Я 재미, что ни цены не gut. Но о ч ч нас радовались еще flats они так и нет город Малышный Давай, Бауэрд. Моя ищена. Но нет ничего. Не беру. Не архагина. Не смешни. Хру. Не тусарь. Шепот. Слышь, дешево-дешево... Мы шоу рак я у нас ну во время accompanied с что я 혹시 отражаю вам критик grams, � nouvelle команда мне пришло.... не разруч в смысл, я и не похоже, что сняли в оцено блессверх. друг, от норв. <говорит> Орш, вы сняли. и с Ну, боже мой, отопа. Если она кул, Мы мир, он ну да, слегка. Да. Если ну что я Ну, от чего бы уровень, если бы бордок не был. Шадной минут, если не если что на если что-то здесь. А, ну А, не Ну что Ну, что У меня я перевернулся на сотнахай. Вельмизляк, дубсан, здесь у вас... а я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 Там, у нас будет армия сильнее становится ну что чувак начнем давай ура хоть скину по блин тренировка тренировка знаешь такое э, я тренировался я с рождения воин чего блин с рождения да а почему я так больно слушай а как это бежишь не больно слушай бро а давай, тихо тихо тихо Ха, я восстановился чё? Я восстановился. Что ты прыгаешь? Ну, кстати, а мы сильным. Наш размер увеличила своему боевую мощь. А врагов мы не знаем, потому что мы с ними не сотрудничаем. Вот именно. Ой, блин, ночь. Бегом, блин, кровать. Вот, блин. А что такое? Чуваки, там квест, да? А ч ⁇ как? Как-то, не, ну мне дали, да Мы много, много сделали на нашем Так скажем ах, Королевстве Что давали лучников Это очень хорошо, так все, Ну, в принципе, работа Я потерялся Это Королевство опасно Так, дальше трое, да Как говорится, завтра Трое дальше Еще, наверное, подработаю, потом продам И завтра начнем А, блин такое давайте драться сон с час а почему блин я я потерялся я не получил всю карту куда мне идти ой а кто хочет кстати на нашем севере сыграть пиши комментариях и как это сделать ну просто раньше можно было, а теперь нельзя. Вот хоть как там. Подай какой свой север. Можно. Вон туда точно вспомнить. Я должен всю карту просто изучить. Они а, блин, как я сейчас. Стоп. Ой. Рыцари, рыцари. Их нужно уже прокачивать, потому что они рядышком стоят с королем. Нужно прокачать, а бедных таких отправлять в бой, в принципе. А сильных оставлять, как она такая И на ссильных нужно брать тоже. Привет, пацаны, привет. Не знаю, не знаю зачем они нужны, но не профессионал, в самом деле. Так что, коня, блин, хочу призвать. Так, так я понял, подработать нужно. Так, не хочу возвращаться, потому что мало денег заработал растет это не все растет 10g но ну если брак еще меньше а мы узнаем 420 g то в принципе тут тоже нужно уменьшить нам будет 600 610 g а тут 420 g просто тут не написано поэтому тяжело выбрать блин мне меньше пунктов поэтому открываю карту ворот открыть таким понимаю почему тут карту такая вот ладно карту ворот открыть Ай, блин что ж такое блин магниты слабые ой блин старая карта знаю Аква, значит, это чел А, твоя, да? Понял. Классно, кстати, получилось. Так, шум 150. А, кстати, а что у вас там может изменить хим, если можно хоть? Э -э -э. Вроде ничего не, не видно, ничего. Ничего не видно, видите? Ничего не видно. Ладно. Э -э, 200 пунктов, 420 G. 520 G. Ха! -а, -а. а у меня 600. Получается у меня 610, да? Сейчас 610, потом 660. 700 с ним все 770 g силы блин а у меня сколько подожди два за но меня плюс здесь просто ему 770 запомните пожалуйста 770 а тебе 420 вроде бы 500, 6, 620 620 и плюс 150 g 620 720 700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 нет здесь блин да да Ха, ходи ты вот блин 5 я, я, я, ты получишь меня а что если бакуган кинет здесь еще бакуган как думаете? Может... ему пущу не хочу ball is the... потому что strategy which involves saving Forty-five seconds of he rolled the ball into his own net. The goal difference doesn't look to be decreasing any time soon. He returned the ball brilliantly. Defending is all he's doing. We're entering the final stretch of the match. He shot the ball towards the up. The fans are going wild. Perfect a rising shot. Чемпионателем чемпионом, скин наделан. Не знаю, найдите меня чемпионом. Представляю новый чемпион, Кстати, даже один будет чемпионом не раз. Не больше никакой не хочу обратно вернуть чемпионом. Я ну, я, чемпион. Чемпион. А. Да. я хочу первое Ага. -а Не, это старая игра, за такое за Не понимаю. Качество уже такое. Так вот. Ну я тебе добавлю, чтобы прям было куча-куча друзей. Ура! мячи и погнали погнали мечи зачем-то. А, вот. О, гробах. что то не дарит. Давай, не мой снова со мной блин. Кстати, кто-то хотел, кто-то с мной играть. Так что, я понимаю, бой ваш. Ага, нам уже не хватает чего-то. Как выйти? Наконец-то, блин, ждал А, забрать приз, конечно, беру. Обычный набор. Усиление и выполнение нового персонажа, отлично. А, можно мне играть там еще? А, 7 раз, класс. Персонаж. Ты устал, Ты сильный, храбрый, не победим 21 штука. О! Йоу, я стану детным скоро. Oh, yeah, yeah. Что я что-то не занимаюсь, скоро займу топа, а там еще крыльца дают за это. Поэтому вот как прокачиваться, просто идти вперед. Oh, тоже король. Чемпионально, слишком много русских, кстати, чемпионов. Так, ну и что, не жди пощады. Что это за... Блин, да сок, сок пей с молоком. Сок с молоком. Не знаете что? Окей, что-то новое. Это, наверное, новая тактика. Блин, Да блин, ну сбойку на... Укрой Ну, два Один лучше, просто. Купай не был. Купай не не У меня там нет, нет, нет, нет одежды. Не знаю почему не взял. там. Чемпион. He Добно. 40 секунд, может ну, 40 секунд. Вот, блин, показал. Дерезан, давай, давай, дерезан, дерзкий. Такой дерзкий, по жопе. А, это я. Просто тупо. Нажимать на эту кнопочку. Я отдыхаю. Ждёт. то спасли гол? Йот. Он дриблил мяч. У них ну, ну, что, кто тут умный? Он не умеет. Опять свои трюки грязные А. Ааааа? Мяу! Видео такое? ладно, как хочешь. В общем скучно было. Просто тупо играют. Ну не футбол играют. Ну да да давай, на будущее. Сейчас у меня, я не хочу быть таким вот, но будущее, хочу. Так что, потом я тебя задолбать, чтобы кости ломались <laughs> это же как бы кости ломаться да? так он же нас встретит вы все младший нам давай школу, ну, давай давай oh. первый гол отбил Первым делом, друзья, вы просто так делаете? потом так делаете? вдруг враг то что вы не знаете? потом враг с шоки от такого. Потом он так делает, он в Красиво, опытный. Ну, пример. не Дай... мне... пас. О май грац, сам не будешь? Песочек Твоя ошибка в этом, отличается, я понимаю. не против продолжать. <coughs> Угу. Это мышка лежит. Ну buoykel, да? Стоп, я забыл кое-что взять. на кепку, чтобы стать взрослым, на размер. Ну, один. сюда, нужно начать поддаваться им. Добрый подождать, забить, да, три классно, же получил. Как минут да, уже, блин, да, стоп, <coughs> Либо кстати тот чувачок, который я сейчас сражаюсь. Просто весь костюм. Ах, я ж видел, да? На блин. Сейчас выйду размер возьмусь вот четко. забрать давайте не против новые карты новый суниры давай легендарный сувенир так, ну, скоро скоро вот в принципе я еще его не одел смысл очки Эксклюзив. в общем тот не слышно также за рекламу смотрит вроде бы мы так что не монет нормально использовать буст двойной фанаты. стоять видео прокачать все одного персонажа Так, мы занимаем четвертое место. маловато, там нужно побольше. Какой там первый? Там кристалл дает. ты, чем младше меня. Слышь? Не наглял? Я бы наглял щати типа, получить щит ща, ща чемпион. Да, у тебя даже больше косы, чем я думал. У тебя щит какой-то. А, спасибо. Он тоже знает про эту тактику. Блин. off the post. He тоже буду ball Как the upper можно такую тактику, такую тактику. 2x забыл, далеко мышка. Блин. Пожалуйста, помилуй, шибкие новички. Во. Можно экономить энергию. Свою, жизнью энергию. Не просто так прострачивать. Это Ха! Круто было. Сегодня, было круто. хочешь. Но это плохо, дело то, что ты нападаешь не таким способом. не всегда иди Тут нужно плачать. О, ё не могу. Ладно, я понял, что делать. делаю. Но сейчас буду выигрывать. Вау, нет, никогда под последним голом Ты думаешь, ты выиграешь? Нет, нет, нет, нет, не смог. 30 минутный ролик, блин, два следующие ролики запишу и выиграю первом месте, обещаю. Сколько? 68? На максимум, давай. все я готов тренироваться и вот так сделали чтобы было легче играть капец давай, давай. Хм. уже ну, давайте уже на рысь нападем невозможно пишет Что, блин легко вас сначала легко потом уже невозможно подсказки еще есть так ш -ш шутница мы тебе играем. с тобой будет легко пишет нам а потом невозможно я в шоке что невозможно Сказка, да, значит. А что у нас и играем, как я хочу, да? G и K. О, отлично. Я научусь а вы два раза быстрее эти, тебя бить. Ну как сказать? Хм, я не знаю, как я бы сделал, честно. Вою, магнитол. Как вы так быстро бьете меня? В латуре весело играть, да? твой, блин, больно. Первый удар должен быть по-другому, да? Пою магнитол. Я... Твою магниту... Я тренировался. А как это делаете? Твою магнитол задрала. Научился я. Ну и что. Будем ногами драться или как? Все, я научился тренироваться. Я тренировался, Те, кто ближний удар сразу... Можно руками что хочешь делать. Раз за паркурим, а, значит. Ну что Вроде бы я научусь, по Бой, я хотел отойти, не получилось. Что делать? Блин. Тяжеловато сейчас. Два-один. Вообще жестко старый блин, бойц бойцов ай я тренировал я тренируюсь подходил больно я же говори не подходи ко мне ну конечно офигеть как техник работает, непонятным образом ну, ну не надо ну да, я вспомню прошлое. О, прикольно. Да я понял, что ты крутая. Ну, знаешь, я ролик записывал. А, маленькая, вообще маленькая, так скажем, карта для ПВП. Ну, ладно, в принципе, можем его убежать. Так, ладно, выиграл, отлично. Нужно сначала ударить и отступить. Тактика рабочая раньше про этой машине ну, сразу драка драка драк и подходи ко мне подходи ко мне а да, блин Ай, а как увернуться блин сразу вырубать меня это неинтересно сейчас сна да блин я хотел уйти блин ну как это работает чебаки девчонки, ну, типа, помогите мне в комментариях как это делать задрала 1 1 М -м -м. Да из прошлого да, вернуться победить все на Не вот ходи ко мне это образом убью её. я хотел кулачный будет о пошел нажать не это вы на а то что всегда скажем вот так вот выиграть можно и побеждать против У вас нет изученных навыков. Так, кому вруби сюда, кому 64% шансы, что первый удар в бою на месяца в течение 3 секунды. Снимая допустим 10% здоровья противников. Они а от Чайна. 15% урона, если не 20 здоровья. Давай изучить. А это нельзя. Изучно изучить. Хоть что-то у нас интересное есть. Кажется, тебе пора задуматься о покупке новых шлемов. Смотри, теперь тебе осталось доступно на первый предмет с особым свойством. Ты можешь нажать на иконку. Под них то увидим подробно в описании. Как-то нажать. что канал клас есть. Кончучивый шлем свойства отсутствует давай свойства М -м -м, ты умеешь можешь купить не хватает давай, давай 350 не купим защиту mm -hmm. еще сильнейший грудок два тогда -да, интересно В бой. о нормально ржам ну ты и эти комплексы. Керепич. И я вернусь. Всем привет, очень у нас тут будет бой. Стрить, значит, это у нас наверное, будет злая команда, у нас будет добрая или, или вообще будет злая, потому что, ну, видно, что. Сильный человек, так что вачка, добро зло. Так, сражаться будет, кстати, это, наверное, сильным магнитом, так что он очень сильный. Я что-то как-то без счета не взял. Вон он запасной такой, так скажем.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 значит какие карты не попадали слушайте тут прям новые две карты которые мы с вами обзор не обзор не обзор делали но ну, кстати тут еще и новая карта так что видите в ролике будет очень интересно так новая карта я там покажу уж мое не было не показывать да чтобы не спойлерить ну да так начинаем с карты способностей 3 на 3 значит карта способностей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 Ну, почти все вот этого вот новенького. Это позволяет им баггона запустить. Именно можно э, еще баггона кинуть. Вторая попыточка. Или же 300G. в любом случае, убирается 300G, чем просто второй баггон запустить. Ну, бывают такие ситуации. Кто знает? Значит, что? Сразимся? Давай. Так, значит, поле игры открыть. Поле игры открыть. Карта ворот на поле. Ой, подожди, <с0> верни, Бакугана. Так, подожди, подожди, не готов. Все ясно. Моя карта, твоя карта. Окей. Okay. Кстати, нужно подальше, чтобы вам было тоже видно. Mm, наверное, моя очередь. моя очередь. Ха! Карта ворот на поле. Вот эти мои карты. Бакуган в бой. Э, вперёд, Бакуган. Фаербол. Как там его? Файр, значит, у нас будет Паук. будет.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 Я он специально так сделал, чтобы прям так все было. Ладно. Так, прочитываем же сила, потому что все такое вот. Тут пишется с ним что. What uh, no, the I think oh, he practiced my dreams after his lucky dead命! I should surely scap Podstuh had that time like and that願い to hear him in theאת just because he was so a good moment. I wasn't going to stop. These are It's not a white leaf, I don't understand. But for my you know it's in the day, you don't understand Aordeoso My someone's not risque, my man, it's just work I know you don't beat. No I didn't. Sorry her name. 't it's... But her lips are not naive. I sound good. Наура наверняка. Наура наверняка. Наура наверняка. Наура наверняка. Наура наверняка. Наура наверняка а, нет, вот. назад Вот после уже EVE так, с а вот здесь теперь можно давайте, хорошо I don't know if that's a good one Wow I don't know if that's a good one I don't know if that's a good one вот всё вплоть жизни் с pojawospopedia monks. К donnlijkrist chat напstand departure度estens ola sau There's something added to all teens so if I can't brush to brush with that, I can actually pounce away fetch exactly what the painting has left. I can as well dip Sehr hook sub you can like turning stem under fruits. How Not- tod et liassies- You can only bring some hit because of your〇 three for you havePetEar an견. So I have just met such a Um chip over here that all of the way out I'll be in strange places goalyze I've got a Am t match. Exactly enough. No tak, że to jest... Jest.. U nas psychologicznie... No to może... Uj, czy jest... Uj, czy jest... Uj, czy jest... Uj, czy jest...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 Ну Чиняться Можно ли получить дополнительную карту способность? Я считаю, что да. новые правила. Почему бы нет? Ну, с того карты способностей. У меня будет больше, и он сможешь обидеть. Тем более, он проигрывает. Хорошо, Бакуган бой. Бакуган на поле. Возвращая два Бакугана, будем биться до конца, в принципе. Получается, новая карта способностей. Показываю вам. Типа того. Ну, я думаю, так честно, кто узнает. знает. Ага, да сейчас, карту ворот на поле. Может, конечно, было здесь. Давайте здесь поставим. Твои... Mm, вот эти твои. А, это его, вроде бы. Кто его, блин, знает? Скорез, Скайрос, готов. Да, сэр, Бакуган вой, Скайрос на поле. Вот знаете, Скайрос нападает очень сильно на вражеские. Это его, это его, блин. Утрили. А ты будешь побеждать не будешь, ты и так... Э, аку... У меня больше Джейсио тут. Значит, он победит. Сколько нет GCO, у него Джейсио у него... 820. А Скарлет 710. бакуган бой. Хрозный молот на поле. Бакупот. Блин, не намагничены еще, кстати. М -м -м. Хря, 710 и 820 силы, Вот, черт, карта, способность активировать. Метеорит. Что, блин? Это самая сильная карта в этой игре. Стихия земли, тем более. Это получается ему 400, что он испортил карту. А если он стихий земли еще, то еще ему 400, потому что вот у черным. А он черный. Подожди, Дак... Даркусом у нас нет, поэтому хай. хай будет Даркусом. Да, земля, вот все видно. охо ха ха Что это получается? Плюс 800G, ты что, прикадывай... При... При... Ты что, ровнишь? У тебя 820, плюс 800, тебе 1620G силы? Офигел, блин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 ну как это не его карта, плюс 200. 120 А у него 1020. 100 GC у него больше. Вот, черт, карта в открыть. Это его карта в У него нет, у него 3. А, давай, Венду, сколько у тебя? Ха, понял, он минус 100. Агалим, 250. А, отлично. еще 250. Сколько тебе g У меня 1120. Плюс 500 G-сил. Прибавь себе. Вот эта сила. Плюс 100 g джи... помочь кому-то для генерации ну ладно да ладно говорите что у нас не про да ладно чувак, а может где-нибудь сюда встретить вот там да, давайте воюйте, воюйте нет, тогда он включает функцию возрождения или генерации да, он вдруг он тут вернется к да. нам. закончится. Ну, не знаю, что туда у вас не строим. у тебя есть шанс. Не сдавайся. что не Уже был один. раз, завоюйте. Ты чувак, может построить тоже. Да. Нет, это война. Живайна, ну ладно, строго так только нычка, что вас не заметили. Так выйдите в атаку, что то может помочь карту и чем-то даже если игра ну ладно друзья нас атакуют йоу а что если я ускорю йогой те ковец будет вот так а базу строим давай а что не застроить базу а что максимум только там максимум браков. так а это кто а это наш вдруг там можно базу строить как это да кстати тут можно базу уже вот построить просто по нулям слушайте кто один чучок нас вырубает Вырубайте его йоу то есть как здесь сюда я. так кстати на это нет шансов никаких может там это подкрепление подсветить в принципе это путь и враг там еще Капец, а не колода. Безумная колода, вот и все. Давай, давай, давай. Да, мы проиграем, знаю. Ну и ладно. Вот о май гад, они нравятся тут, че Стойте тут еще одну базу. Секретно там где. Васика, помочь нам, а? Не хотите? в угол. давай. Они тут еще. Капец, что за прикол. такой у нас... Можно еще второе у Слушайте, у нас, ребята, так, если будем баловаться, ну ладно. И после ничего у нас есть, сбор минералов. Но проиграли, потому что у нас не прокачаны голубы. А, и так, у ну, меня не хватает. Может быть, нужно год и... Пятьсот же силы. Тысячу пятьсот двадцать же силы. И еще могу монот заключить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 Я не знаю, как это происходит. Я не знаю. У него 1100, 1020 GCO, а у него 1520 GCO. Блин, на 3, конечно, сильно. Ну сдавайся. Тем более у тебя одна карта способна, если тебя ничего не спасет. Я помню, я вам 50 GCO. Не буду вспорить, Проиграли. Они... Да. Счет 1-1 тихо тихо тихо -тих. Зато две карты спонсорности активированы, забранные, типа там. И получается, если вы не знаете, кто там кто -то перепутал. То это его карта. А это все три его карты. Благодаря этому. А, я победил. Вот, черт, покуган бой, сахал на поле. Бакуган бой, паук на поле. А сразу такие плюс два G-сила. сколько у тебя покажем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 Охо-хо-хо, вот эта сила. 50 G, а Файрболу минус 150. Ха, везуха ему. Мне сколько там GCU? 500. 50, 50 550. Я 20 GCU тебе тогоняю. Ну и что, ну и что. У тебя сколько GCU? У него 530. Минус 150. 450. 430. Так, значит... Эм. 300, 370 же силы у него 370 же силы прикиньте тут вообще изи проиграл 370 же силам у меня 550 же силы 600 же силы 900 же силы 370 900 разница большая то есть пока можно забрать у него больше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 70. Я перепутал. Угу. Ну, такое вот, подожди, 370, 600. 600, 700, 370, 50, 20, 600, 720. Вроде бы 720 или 820. 370 плюс 350, дожди. 60 сначала. 370 плюс 350, 50, 50. 70, 700. 20, все правильно, 720 же силы. А у тебя 550, и сдавайся уже. Если я вылечу 150 же силы, то у меня будет сколько? 650, 700 Мне.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 я их путаю, блин, чьи блин покуганы. Хоть правильно сделали? Что с нами не так? Так, друзья, заканчиваем, потому что это перебор какой-то. Хотя до игра доиграем в следующей серии, почему бы нет? Какой-то перебор получается. Чья карта, блин, пород. Твоя, блин три твои блин. Ты победил, блин, ничего происходит? Ты пораженный. Ты проиграл. Все правильно. Давайте до следующей серии, а то приборожа. Всем удачи и пока. Зачем было. что нам сказали еще одну летчиков О! Как раз в О, как громко, кстати, не было. Как у вас там? Оказывается, Лётчик, нам нужен класс. Ага. Не да вот так, армию зачем сильных убрать. брать? Какая игра Почему бы нет? 2 на 2 сыграем А, 3 на 3 еще сыграем Потому что там долго бит, в этом можно чего угодно делать Вот эти на нем, побаиваюсь А будет какое-то событие, они. Квестики. в квестике На дежурненное задание Вот событие, вот как будто день благотворения мне кажется, конечно типа собирали с да Но тут все может быть что новое а? как он такой разработчик Так ну что подразнимся Ага Россия Легионс На сайт Сколько побольше чем мы ожидали Лидер Ракас Битва Тут игроки которые я с ним встречался Они мне побеждали Ну ладно Тут, конечно, не берут 1800 кук, а тут беру 1900. Мать мой, за что взяли? А что мне реально мне тут 1600? Зачем ты Вау, я не заметил. Я помню, было 1600. Ну, 1000 кук поднял, Класс, проверим с тобой мой скилл. А, ну и квест выполняю у меня точно. Первое, левое. Друзья, мы проиграем сейчас. Ч ⁇ блядь, чё я сказал? Ладно, шучу. Я тут квест выполняю, там нам все равно. Так, что у нас такое? 55, понятно. Для DF остается. Нужен квест. А хромки звуки, блядь, напиши комментарий, чтобы я знал. А то не, когда мне осмотреть. Это все. Кнопочек, кнопочек 120 стоит. Теперь в ногу храбрит. Почему бы нет первого гно, потом уже Но, кстати, оказывается сильнее, чем я думал. Так. Так, блин, ничего нет, совкупный. Я не смогу накопить на это вся. А блин. Давай. О, гно второй. К красивый гно, кстати. Помните нам придюшки вон? Но он опасный, чувак, чувствую гуд. Так. Во второго гного. Атакуйте, мне скучно. Ну давайте регистрируем еще одну. О, летчиком. Куда вы там? Хе-хе-хе. Давайте второго летчика. Проверьте базу. Вдруг вот нам что-то будет. Ничего не будет? Куда обратно возвращайтесь? Лазу, Пока что призыв все нормально. Майквай запомнил. А башню стоит Да тебе обеспечить не смогу. но ну, ну, развивается у нас экономика, тут тут тут воюют вообще, мы вообще не стоим, какие-то у нас воины какие-то. Ну, да, я буду сначала без мечом, как я понимаю, меч у меня был. Но он бессмертный меч. Бессмертный меч чем такой блин раненый меч. Мне бы камень хоть что-то но там стоит он у другого чувака хорошие деньги две копейки будет. нормально Я два алмаза за него Если постараться в принципе можно как вам мой пойнт да, да его нужно кормить то чтобы он там не умер Будут покупать периодически каждый день ему там вам, этого как он вам...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 работаю таким его способом хочу конечно быть считательным да чтение все такое книги не ну я войну хочу вот что хочу воину хочу быть ну за воина блин мало платит когда экономика будет расти когда будут воины нужны вот тогда вот будут платить мне миллионы миллионы алмазов вот по-любому платить потому что не хватать будет воинов потому что воины будут теряться посмотрим Мне, блин помил заходи к нам кстати с, э, сейчас дождь идет и соответственно должна расти это все с не будет расти то пойдет с ним договариваться про то что не растет что нужно подумать окей давай тут что -то, что вода внизу она а рин внизу ну, вообще то мне уже хватит конь сюда. блин отлично так блин я поговорю с ним эм, пекарь пекарь смотри я тут одного чувака наш в общем коня хотел призвать но... у тебя есть веревка для коня просто купил коня постарался просто хотим отправить с ним войну в ух ты хорошую может. на борьбу Окей, окей, я понял. У меня тоже был свой раньше конь. а у тебя был спокойный раньше. Да, ты видел, как я бы его прикормил там. А подожди, а как это веревка называется? Ой. Что ты не ну, а? Веревка. А, где на те веревку, кстати? А, Пока для тебя бесплатно, в смысле. но хоть там один Вообще он щедрый, да, честно. Он самый щедрый. Можно? А куда его привзать можно? На Эй. Не понял. Так, мы с тобой договаривались куда ко мне. Ну это хороший конь, только нужно его кормить. Давай, блин, я перевожу вот здесь, давай, так, куда лазь его? Почему а так -то нельзя Тогда хоть туда привожу. Ну вот блин, я хочу выяснить еще раз. эмма пекари, а, -а, -а как можно менять дров где нарубить? дров хочешь? Ну давай, давай покажу. Вот... Но король не любит, когда. Ну в принципе можешь в лес пойти. Покажи карту. Может... Так, ветер понял. Это а. То есть тут можно, да. Это моя длина можно тебя. Ты хоть спас нас, да, длина сейчас спаси нас, потом уже у уголь. Спаси сначала нас, потом что делаем. Разрешение будет Ладно, конь, сори. А от кого спасти? то да захоти, хоть что-то получи медаль, деньги получить деньги за день этого маза да, да. Ну, ладно всем эти просмотры самому макс риск ё-моё не ну что да он щедрил честно Воин нам щедрил ну, хай будет. Так, и... а яйца продать можно это потом узнаешь без следующего